друзья всем привет сегодня у нас самоделка из вот такой большой 50 литровой канистры канистру конечно же покупать не нужно потому что новые они дорогие а вот попросить например у знакомого тракториста как сделал я вполне может каждый потому что они не знают куда их деть выкидывать нельзя и жалко а хранить уже негде так вот вернемся к самоделке. канистру для начала я размечу по кругу отступив от верха несколько сантиметров Вообще самоделка довольно простая, но мне показалась очень полезной. Не буду все комментировать, а лишь буду озвучивать важные или не совсем понятные моменты. Приятного просмотра. После того, как отпилил вверх, нужно измерить длину внутренней окружности канистра. Рулеткой я измерил половину длины и умножил на 2. У меня завалялась вот такая железная лента. Осталась от транспортировки металлочерепицы. Можно взять что-то подобное. От нее отрезаем кусок равной длине внутренней окружности канистра. Эту ленту надо зафиксировать в верхней части канистры, таким образом, чтобы лента немного выступала. В этом мне помогут вот такие самодельные быстрые струбцины из черенка от лопаты. Один взял? Далее я нашел вот такой кусок пластиковой канализационной трубы на 40 мм. Сделаю для нее заглушку из простой доски. На торцовке под углом 50 градусов трубка спокойно пилится. Еще нашел вот такую полипропиленовую трубу на 32, она тоже легко пилится на торцовке. В роли заглушки отлично подошла вот такая гайка. А теперь из уже резанной ранее канистры вырезаю кусок. Его сажаю на клепки сбоку канистры. Сейчас вы увидите, что получится. И вот, самоделка готова. Показываю для чего все это. В 32 трубу помещается маркер. В канализационную помещается почти полная пачка электродов. В боковой карман помещаются различные диски для болгарки. В основную часть переносного ящика помещается сварочный аппарат. Да, друзья, получился переносной ящик для сварочных работ. Тут помещается все необходимое. Такой чемодан удобно держать всегда в собранном виде, и если появляется необходимость куда-то выдвинуться со сваркой, то вы будете знать, что необходимый минимум у вас с собой. Естественно, конфигурацию отсеков и кармашков можно менять на свое усмотрение, я лишь предложил свой вариант. Друзья, если вам понравилось видео и самоделка, то ставьте лайк и пишите комментарии, что можно добавить и что не хватает в наборе. Те, кто не подписан на канал, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем весеннего, теплого настроения и пока-пока.